Друзья, всем привет! Сегодня с вами в видео я расскажу, как создать резервную копию реестра или экспортировать реестр, чтобы использовать его на другом компьютере. Нажимаем комбинацию клавиш R, вводим команду RecEdit, нажимаем ОК, OK, соглашаемся, выбираем компьютер, нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем экспортировать. Экспортируем файл, допустим, на рабочий стол. Называем его как хотим. Допустим, две единицы. Сохранить. И на рабочем столе у нас экспортировался файл реестра. Таким способом можно создать резервную копию реестра. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.